всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия и я думаю девочки вы уже все догадались по набору материалов что вязать мы с вами будем сумку сумка будет вместительная удобная стильная так что э, обязательно досмотрите это видео до конца и свяжите себе такой аксессуар чтобы быть в тренде все необходимые материалы, а также инструменты вы можете приобрести на сайте Пряжа Центр РФ. И когда будете делать заказ, не забывайте про скидку. Магазин предоставляет 10% скидки по промокоду 3086 для моих подписчиков. Теперь давайте расскажу вам про материалы, которые нам понадобятся. Ну, Во-первых, это у нас джутовый канат толщина xl то есть это пряжа халва на сайте она называется самый толстый 8 миллиметров канат 400 грамм вот в этой упаковке и всего здесь 10 метров ниточки которыми мы будем вязать это пряжа халва толщина нити с полтора миллиметра толщина пряжи и здесь у нас Длина шпагата 100 метров и вес 220 грамм. Для своей сумочки я выбрала ручки, называются Ева, цвет орех. И дно, чтобы было быстрее вязать, цвет называется фунтук, у дна размер 10 на 30. Вязать я буду крючком 4 миллиметра. И если будет необходимость подлезть в каких-то сложных местах крючком потоньше, я смогу поменять насадку крючка на 3 и где-то какое-то место провязать им. Так что рекомендую вам держать под рукой разные размеры крючков, потому что это необходимо. Я вот часто меняю крючки в процессе работы. Итак, какие материалы нам понадобятся, я вам рассказала, а уже точное количество материалов, которое ушло на эту сумку, я озвучу в конце этого видео, а также пропишу под этим видео в описании. Там же будет ссылочка на сайт производителя пряжи и промокод на скидку от меня. И для начала нам с вами нужно обвязать дно, ну так скажем, сделать для дальнейшей деятельности и в принципе с любой дырочки можно здесь начинать Так, да, кстати у меня на этом дне 44 отверстия и если я буду провязывать по одному столбику в каждое отверстие это будет слишком разрежено для такой но ну, достаточно тонкой нити поэтому я сейчас обвязываю донышко в каждую каждое отверстие заходя по два раза вот таким образом то есть я делаю столбики без накида сейчас вот у меня здесь э, хвостик нити я его прокладываю вдоль работы чтобы сразу его спрятать и вот таким образом столбики без накида по краю по две штуки в каждое отверстие вяжем по кругу. Вот так. Смотрите, девочки, по углам мы тут ничего не прибавляем. Почему? Потому что я уже отвязывала пробный вариант и поняла, что если здесь сделать прибавки, то здесь сумочка вот на углах будет еще более круглой. То есть вот она здесь, так скажем, разъедется немножко. А у нас дно хоть и закругленное, но все равно более такой прямоугольной формы. И если мы сделаем здесь без прибавок, каких-либо э, обвязку то тогда у нас вот этот вот угол такой и получится и еще я хотела бы остановиться на вязание столбиков без накида сейчас покажу для девчонок которые мне частенько пишут вы знаете я никогда не держала в руках крючок но по вашему описанию у меня получилось я взяла и все получилось вот для таких девчонок я показываю в замедленном темпе смотрите вот у нас рабочая нить а, крючок мы заводим в отверстие так подхватили ниточку вытянули вот на высоту сюда петлю и провязали обе петли то есть одна петля у нас уже на крючке за второй мы ныряем в отверстие ой Забыла провязать вторую. За второй мы ныряем в отверстие, вытягиваем высоту петли настолько, насколько нам это необходимо. И провязываем таким образом в, следующую, в следующее отверстие. Также заводим крючок. Вот, завели, вытащили, провязали. Все, вот у нас должно получиться. Должна получиться вот такая отвязка. Во-первых, это будет красиво на дне смотреться. Во-вторых, вот за вот эти вот косички кромочные мы сейчас будем дальше зацепляться. Все, сейчас вы самостоятельно провязываете все отверстия до конца и встречаемся вот здесь. Все, мы довязали до конца ряда. Здесь мы ныряем под первую из косичек. Видите, кромочная косичка. В самую первую нырнули крючком и затянули. Все, у нас получилось. А, ряд закрыт. Все, сейчас начнем ввязывать наш канат. И для того, чтобы начать, предварительно нужно хвостик каната подготовить. Смотрите, что я сделала. Я обрезала а, вот эти вот веревочки. То есть он состоит из трех вот таких вот веревок. В свою очередь. Тут еще несколько веревочек в каждой. Так вот, нам их надо обрезать, вот видите, вот так вот наискосок. И каждую из этих веревочек точно так же, видите, я тоже разрезала, ну, как бы вот так вот сняла под э, углом. Вот видите, вот таким образом. Теперь вот этот вот канат мы будем ввязывать в первый ряд. Для чего мы это сделали для того чтобы у нас незаметно было начало нашего вязания и канат у нас будет вот с этой стороны так вот у нас последняя петелька вот тут где-то мы его приставляем и начинаем в каждую из вот этих вот косичек я захватываю Обе дольки косички крючком. Вот в каждую из этих косичек я ввожу, так, выскочил, ничего страшного. Все, подставили. В каждую ввожу крючок, захватываю нить и вяжу такой же столбик без накида. Самые первые столбики должны получиться более-менее низенькими, так как у нас небольшая там ширина каната. Вот. А дальше они будут все увеличиваться и увеличиваться. Вот таким образом. Достаем э, достаточно высоко вот эту вот петлю, для того, чтобы она у нас... А, не вокруг, так скажем, дна шла, а оказалась вот на этой стороне. То есть сейчас у нас вязание должно повернуться вверх от нашего донышка. Все, дальше я завожу крючок. Так. Не очень удобно тут через камеру мне вязать но надеюсь что у меня все получится так вот видите у нас немножко поднимается уже линия столбиков давайте я не буду задерживать ваше внимание сейчас еще немножко провяжу и покажу вам что у нас должно получиться и так смотрите вот что у нас должно получиться то есть Наша косичка должна оказаться сверху, не где-то вот здесь вот сбоку или по краю, или еще где-то. Она должна быть сверху. Вот видите, пока я вяжу, я специально поправляю вот эту косичку сюда. Даже иногда бывает так вот на стол положу и уже вот где-то вот здесь вот наверху провязываю вот эту петельку. Вот сейчас покажу вам. Вытащили, нам надо протянуть ее так, чтобы она у нас оказалась сверху. Вот я на стол положила, вымерила, где у меня тут должен быть, где должна быть, так сказать, где должен быть вверх стенки. И вот потом уже провязала. То есть вот эта петелька у нас... Должна быть не растянутая, сильно ее не вытягивайте. Кстати, крючок неудобный будет, если вдруг покупать крючки для этого проекта. Смотрите внимательно, чтобы не было такого расширения. Потому что я пока я сую крючок, чтобы достать рабочую нить, у меня вот эта петля на вот этом расширении уже вытянулась. Мне приходится за этим смотреть и э, держать эту ниточку. То есть я вот так вот подхватываю тут, уже специально подвожу нитку под это место, да. Вот, то есть неудобно будет держать петлю на одном и том же уровне. Она у вас должна быть ровненько, аккуратненько, все вот эти вот косички должны быть одинаковые. И вот такие вот прищепки используйте для того, чтобы держать канат на нужном вам так скажем, уровни, чтобы он у вас не растянул вязание, не стянул. То есть, посмотрели, как он должен у нас проходить. Вот. Выложили его по месту, да? И в этом месте где-то прищипнули. Все. Вяжем дальше несколько столбиков. Я надеюсь, что тут в принципе все понятно. Вытаскиваем петлю нужной нам длины и провязываем. Вот видите, вот эта петля оказалась у меня чересчур длинная. Ну, может не чересчур, но длинновато, поэтому я лучше распущу ее и перевяжу. Так. Так, сменили картинку, поменяли крючок. Вот видите, про что я говорила? Крючок должен быть э, ровный по всей длине, и тогда будет легче вам э, вот эту вот петельку держать на одном уровне. Еще я заметила, что вот этот крючок у меня вот так вот резиночка сползает, и он еще длиннее становится, то есть минусы мы тут превращаем в плюсы. Значит, что хочу вам сказать? Разложили красиво, ровненько жгутик, и вот здесь вот на поворотах по короткой стороне мы будем с вами делать прибавочки. То есть вот где-то примерно вот на таких расстояниях я вам предлагаю сделать по две прибавки с каждой из коротких сторон. Чуть позже в каждом ряду делайте по две прибавки. Чуть позже я вам когда подальше провяжу, я вам а, расскажу, как сделать расчет, в каком месте на этих прибавках остановиться, либо вязать их до конца сумочки. Итак, ну, как делаются прибавки, я думаю, что а, опытные вязальщицы знают, а я показываю для тех девчонок, которые а, никогда, возможно, не вязали крючком. То есть, смотрите, вот у меня сделан предыдущий столбик в одну из петель. Я в эту же петлю захожу крючком, захватываю ниточку и провязываю ее. То есть вот такие две прибавочки мы делаем в двух местах по короткой стороне. Итак, смотрите, я связала три ряда с каждой из сторон по две прибавки я делала в каждом из рядов и вот что у нас должно получиться то есть ваша сумочка должна пойти на так скажем, на расширение, немного, слегка. И вот что я хочу вам сказать. Не столько вот это расширение зависит от прибавок, сколько от того, как вы уложите канат. То есть, если вы будете делать прибавки, но канат укладывать вот так вот вовнутрь с натяжкой, то у вас и сумка уйдет внутрь. То есть вам надо добиться, чтобы немного-немного вот здесь пошло расширение. Вот я еще тут держу так. Оно совсем такое небольшое. На весу, потому что держу. Вот. И сейчас с этого момента я уже буду делать, ну, наверное, ряда 3 по одной прибавочке. Вот. И дальше уже посмотрим. Вот. Вот. Вот такая сумочка получается у меня. Пока не видно ее. Вот, я укладываю канат сразу же по всему кругу и делаю прищепочки на каждый из краев. И тогда у меня видно, что канат ложится так, как мне нужно. Вот смотрите, видите, у меня четвертый ряд идет и примерно по центру тут я сделала прибавку, то есть провязала два столбика в одну петельку предыдущего ряда. То есть все, теперь у меня будет будут прибавки идти по центру. И я специально здесь повешала маркер для того, чтобы в следующем ряду не пропустить это место. Так, девочки, смотрим. Я провязала раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь рядов. В трех рядах я делала по две прибавки с каждой стороны, в четырех рядах по одной. То есть всего, если сосчитать, 2, 4, 6, 2, 4, 6 это 12, и здесь по 4, по 4, 8, 20 петель у меня добавилось. Теперь давайте сделаем измерение. Вот таким образом. Я измеряю дно. Оно у нас примерно, конечно, будет. Так, у меня получается 77 сантиметров. Ну, где-то 76-77. И теперь мы измеряем вот это место, что у нас эти 20 петель нам дали. 86-76-86. То есть ну, у меня получилось сейчас расширение на 10 сантиметров. Я думаю мне хватит то есть дальше можно прибавки делать. если вы хотите чтобы ваша сумочка была с таким с большим увеличением то тогда можете продолжать делать прибавки таким образом можете сосчитать сколько у вас петель здесь насколько вам нужно расшириться и посчитать, сколько петелек нужно еще добавить. Девочки, если у нас во время вязания закончился канат, мы должны присоединить вторую, так сказать, упаковку каната в наше вязание. И как это сделать, я решила оформить в отдельном видеоуроке, для того, чтобы можно было этот урок использовать и в других мастер-классах. Вот такое красивое и ровное соединение получается, я уже это сделала. Для вас я оставлю ссылочку в описании, переходите, смотрите, как делается такое соединение. Ну и продолжаем вязать нашу сумку. Так, девчонки, смотрите, на данный момент у меня провязано 17 рядов, и в 18 ряду я буду ввязывать ручки и у меня произошла беда, посмотрите, сломалась, короче, запчасть от держателя телефона и в итоге, короче, придется мне сейчас снимать все с руки, она уже не подлежит ремонту, я тут пыталась, итак, ручки у нас вот такие, мы ввязывать будем их вот сюда, вот так вот они у нас будут в следующем ряду ввязаны. И для начала нужно сделать расчеты. То есть, смотрите, я все петли, которые у меня есть, сначала разделила пополам. У меня 110 петель. Кстати, остановилась я на том, что вам рассказала, что на 20 петель увеличила. Я потом еще где-то в каком-то ряду по одной петле решила, что чтобы для круглого счета. А, еще по одной петле где-то прибавила. То есть у меня 110 сейчас столбиков. Вот эти 110 столбиков я разделила пополам, повешала на них маркеры. То есть однозначно вот здесь мы ищем центровочку и а, вешаем маркер. Далее, а, значит, это у меня 55 петли если считать вот так вот пополам, осталось у меня с одной и с другой стороны по 54 петли. Эти 54 я делю на 2, то есть раз число. Вот у меня серединка между этими маркерами. Здесь точно также два маркера с той стороны. Вот. И далее я уже прикладываю ручку и смотрю, с какой какого столбика я буду начинать ввязывать ручку. То есть я сделала отметочку. В обе стороны отсчитала. Здесь у меня по 7 столбиков. С 7 столбика у меня будет ввязываться ручка. Пока определила, что 4 вот этих вот петли кромочных мне хватит. Ну, посмотрю. Может, пятую как-то еще задействую. Вот. Так что сейчас буду ввязывать ручку. Начинаю вязать 18 ряд. И ну, постараюсь как-нибудь или мужа попросить, чтобы он мне поддержал телефон, пока я буду вязать, чтобы вам показать. Завтра однозначно придется ехать домой за а, деталью. Вот. Ну, а на сегодня я осталась без инструментов. И да, хочу вам напомнить, что начало ряда у нас там же, где мы начинали ввязывать канат. Помните, подрезали его, чтобы он вот тут на нет сходил. И в этом же месте я считаю начало следующего ряда. То есть вот в этом ряду, начиная от этого места, я буду ввязывать ручки. То есть смотрите, считайте, у вас одинаковое количество а, вот этих вот бревнышек, так сказать, должно быть с каждой стороны так девочки смотрите в общем вот так у меня получилось привязать ручки и э, все-таки по 5 столбиков я сделала на каждый вот этот вот разъем и на один столбик или на одну петлю я вот эти вот маркеры сдвинула сюда к центру то есть я отмеряла здесь отсчитывала 7 петель вот, в общем, на одну я сдвигаюсь, получается по 6 у меня вышло. И вот так вот неплохо выглядит. Сейчас одной рукой тут попробую развернуть ее, так как она должна быть. Вот, посмотрите, какая красота. Сейчас пойду найду мужа, чтобы он побыл у меня штативом, и покажу, как ввязываются вот эти вот ручки вам. Итак, я передвинула вот эти маркеры, то есть здесь у меня теперь по 5 петель. Вот эти можно убрать, чтобы они нас не смущали, они нам больше не нужны, мы все посчитали с вами. Так. Девочки, у меня тут муж вместо штатива, следите за ним, чтобы, чтобы он держал нас в кадре. Так, довязываю до первого маркера. Вот он первый маркер. Вот отсюда начнем ввязывать ручку. Можно его сразу же убрать. Подставляю ручку. Так. Через ручку завожу крючок. Попадаю вот сюда в петлю, так же, как мы вязали. Вытаскиваю рабочую нить и провязываю. То есть у нас шовчик как шел, так и будет идти, а ручка попадает у нас в петлю на лицевой стороне. Следующую точно так же. Заводим крючок. Так, подтягиваем тут все, вытаскиваем так третий раз заводим крючок всего у нас 5 да мы с вами посчитали что мы будем пять раз заходить это у нас четвертый будет столбик то есть каждый раз видите я ныряю в ручку и там провязываю все вот у нас следующий столбик будет в ту петлю где стоит маркер я его сразу же Убираю. Завожу сюда крючок. Это у нас пятый столбик. То есть все. С одной стороны у нас ручка привязана. Далее. Следующую петлю ищу, вяжу до следующего маркера. Мне прям уже нравится, как вот смотрятся ручки сумка получается просто глаз не оторвать Так, последние столбики все вот он у меня а нет еще один еще один столбик и вот он маркер в который будет ввязываться ручка подставляем сюда ручку заходим через ручку в эту петлю немножко тут покрутиться придется потому что с краю тут туговато так раз считаем два. сюда сюда так так так самой не видно так четвертый столбик и вот сюда будет пятый столбик снимаю маркер так так, так. иди сюда все посмотрите ручка привязана далее продолжаем вязать столбики и ручку уже можно повернуть и посмотреть, как у нас все получилось. Посмотрите, как все идеально. Вот. вот такая вот красота. Ну, тут у нас сумка еще будет продолжаться. Так, девчоночки, помните, я в самом начале вам говорила, что форма сумки, то есть расширение либо сужение, зависит у нас от того, как мы будем прокладывать канат по краю вот этого, так скажем, верхнего ряда. Сначала у меня шло тут расширение, потом буквально здесь вот все ровненько. И видите, вот с того ряда, где я ввязывала ручки, я просто не стала ставить прищепки, и у меня канат под своим весом утянул сумочку вот в такую форму. То есть это нормально, я оставляю ее так. Мне нравится, что получился такой э, слегка бочоночек. В общем, имейте в виду, что если хотите бочоночек, Канат под своим весом утянет ваше вязание вот в такую форму. Если хотите ровную сумочку, чтобы она у вас здесь не скруглилась, тогда ставьте прищепки и каждый миллиметр выверяйте. Так, девочки, последние штрихи, также как в начале мы с вами, вот тут, вот начинали э, на нет канат вот тут срезали, я точно также сейчас поступаю здесь и хочу его продлить вот сюда, чтобы он аккуратненько вот так здесь ушел, на нет и за ручкой это не было бы видно. То есть, я остановлюсь вот здесь, вот в этом месте. То есть, вот я отрезаю его вот так. Все, канат мне больше не нужен. Здесь я раскручиваю. Вот здесь отрежу. Так, и вторую раскручу и обрежу где-нибудь. Давайте вот здесь. Вот так. Все. Вяжем вот до этого места. Аккуратненько все тут провязываем придерживаем то есть у нас должно получиться вот этот вот ряд должен сойти красиво на нет и девчонки хочу сказать вам хочу обрадовать вас когда мы сейчас будем делать завершающий ряд обвязки мы с вами привяжем в него Ой, подкладку я сегодня бегала специально приехала домой вы видите да я уже не, не на даче снимаю а дома специально приехала домой для того чтобы сходить в магазин купила ткань очень красивую которая подходит мне тут под сумочку под ручки и уже сшила подкладку то есть мастер-класс по подкладке будет в отдельном видео вот а ввязывать я его буду сейчас после того как вот сейчас завершу этот ряд все. Обвязка моя заканчивается, вернее, ряд закончился. Теперь смотрите, что я делаю, девчонки, вот он подклад, он у меня сшит. И здесь я пришила вот такую тесенку, за которую сейчас буду зацепляться. Сейчас мне надо определиться, где у меня какое место. И какое место подкладки у меня соответствует вот этому месту все поехали смотрите сейчас этот ряд я провяжу просто столбики без накида вот такие как обычно и столбики буду провязывать один просто столбик один столбик с петелькой подкладки вот увидите у меня Петельки Располагаются как раз примерно на расстоянии, вот если вот здесь посмотреть, вот будет видно на расстоянии через столбик, вот поэтому я провязываю точно так же один столбик без петельки, второй столбик с петелькой подклада. В общем, вот, такой, вот такую тесенку с петлями я нашла на Алиэкспресс. Оставлю для вас ссылочку. Вот, у меня еще осталось. Покажу вам ее. Ну, в принципе, вы можете разглядеть ее потом в мастер-классе про подклад. Вот такая вот съемка. Я ее пришила по краю. В общем, очень удобно. Не надо сейчас ничего пришивать. Я просто ввязываю подкладку в сумку. Это очень удобно. Все, давайте я без вас закончу этот ряд и потом покажу вам, что у меня получилось. А, да, еще надо будет ряд обвязки провязать. Подклад у меня на месте, я его привязала, так скажем, да, и специально вот этот вот последний ряд делала столбиками без накида, чтобы, ну, немножечко приподнять, сделать такой бордюрчик над подкладом, да, чтобы не сразу же подклад тут был э, в стыке, так скажем, нашего вязания и изнанки вот и сейчас мы сделаем просто по краю соединительный соединительными вот такими петлями еще один ряд такую ряд такую обвязочку края для того чтобы нам немножко укрепить вот это место и посмотрите оно такое получается более-менее Ровная, красивая, выравнивается ли вот косичка, которая у нас получилась после столбиков без накида. Или вот сейчас, вот видите, как все плотненько, ровненько и закончено выглядит. То есть вот такими соединительными петлями под две дужки косички провязываем вокруг края еще один ряд. И он у нас будет с вами последний. Ура, девочки! Сумочка готова. Сейчас я закрепляю последний стежочек. Вот так вот вытаскиваем ниточку. С обратной стороны заводим крючок. Уводим ниточку сюда, наизнанку. И, в принципе все хорошо, не буду я ничего делать здесь все смотрится идеально, тем более это у меня будет место как раз под ручкой вот а сейчас спрячу этот хвостик давайте я уже без вас это сделаю чтобы не отрывать ваше время и мне осталось сделать завершающий вот такой вот момент я думаю вот здесь вот будет неплохо смотреться моя андемочка. смотрите она у меня как раз тут между петельками попадает так иди сюда ну вот сюда надеюсь что будет хорошо держаться вот смотрите какая красота мне осталось сюда положить телефончик книжечку все девчонки я пошла по своим делам крючок тоже надо не забыть а возьмем на всякий случай с собой и ножницы. Все, девчонки, я пошла. Смотрите, как стильно смотрится моя сумочка. Так, ну что, девчонки, смотрите, какая прелесть у меня получилась. Подкладка смотрится просто идеально. Вот у меня здесь книжка здесь у меня телефончик смотрите как все хорошо а здесь еще один кармашек конечно же крючок как без него вот петельки можно сказать незаметны. то есть здесь вот так вот все сложено вот такая красота Снизу тоже, если мы будем махать сумочкой, у нас там красивое рыжее дно под наши ручки. В общем, все смотрится очень красиво, гармонично. И подклад прям неплохо сочетается с сумочкой. Вот. Все, девчонки, я надеюсь, что вы уже тоже связали такую сумочку. И собираетесь пойти погулять и ты пришел попрощаться да? пока пока скажи пока пока Ну, а у нас со смоки на сегодня мастер-класс закончен это мой помощник да малыш ты всегда мне помогаешь мы вам желаем приятно провести время за вязанием этой сумочки с вами была юлия смоки и наш факультет рукоделия пока пока